3 апреля в инжиниринговом центре КФУ состоялась лекция в рамках проекта «Детский университет». Ведущее мероприятие, ассистент кафедры теории и истории государства и права Елена Мальцева рассказала, что дети должны и не должны делать, а также какие права у них есть по закону. Детей ожидала небольшая игра на запоминание всех прав. Были включены песни из мультфильмов. Дети безошибочно отвечали, какое право содержит композиция. Также ребята отвечали на заданные лектором вопросы. И уже в конце лекции были подведены итоги. Самые активные получили небольшие при... Ручки и блокноты. Пока ребята получали новые знания, их родители посетили психологический тренинг от психолога Набережно-Челнинского института КФУ, Ольги Нургатиной по теме ⁇ Я хороший родитель ⁇ А также родители будущих студентов ждали материалы по арт-терапии, тренинг по уровням детской агрессии и как ее избежать. На мероприятии все участники посвятили большое внимание на роль родителей в дальнейшем успехе ребенка. Ведь именно от этого зависит дальнейшее светлое будущее всех детей. Адели Мухамедшина, Юлия Синичкина, Ксения Сбоева, Универньюз.